И всем привет, мои дорогие друзья. С вами снова Сказыкид. Сегодня я вам буду снимать карту под названием Долгое Путешествие. Забирайся наверх и едьте на вагонетке. ка ка Я сейчас разберусь, что куда надо идти. Так. Ехать по рельсам. А туда зачем? Я пойду по рельсам. По поеду тогда <къем> говорят ехать значит поеду там мне какой-то а это кому-то я не знаю кому-то пишут ну мне потому что и брату ну ему а там эта карта новая скачивалась я потом вам дам ссылку конечно же так заходите нам сказали положи их сундук кого кого-то Кого положить-то? Кого нам надо положить-то? Бонус. Заходи. Это. А, нам надо было. Фигула. Да нет, ты со мной должна была поехать. Неблагодарная вагонетка. Надо было сначала идти по факелам. Он мог бы указать, что иди по факелам, а потом только едь. Я не понимаю этого идеота. Так. Ну что ж, мы прыгаем, в общем, как всегда, зелестремительность. Нафига нам надо? Вот там что-то есть. Так, так, так, так. Э, поворачивай. И плю фонтан м -м в середину. Можешь... Нет. Я боюсь. Я. я не хочу выигонять. А и хотя можно выйти. Из... Ладно. Что, стрел정... Что это такое? Не Что? Нет, так, а Что? Что здесь? Скорость. Скорость. Я Иди сохранись сохрани и положи вещи сундук Эндр. Если можешь пойдуть. Я, я не могу уче. Ты понял, ты видишь. А я сохранился жить почти. А уже... бы мне сделать пока не поздно. А Теперь идем. Фу. Без пизны бы я, знал, я вообще даже ничего не пытался бы делать. Эх. Бедная броня. Садает. Иди и что будет по яме. Что будет Ой, до я. Блин, как так? Вот так пойдем. Вот и что? А, зайди в дом. Ох ты, как а? возьмите. Ага. Угу. угу угу да угу угу это было просто так один назад по красному факелам я конечно понимаю я все понимаю но ради вот этого вот идти куда то офигеть сейчас я вот это выпью да? вот так вот так лучше а еще быстрее все отлично и мы едем назад. Вот так вот. Нет, со мной. Вот так вот. Как это называется говно? Я сегодня просто такой добрый, да? А, да, а, да. Всем золото. Ну тебе поменьше чуть. Ты ч? Совсем что ли? Паркур хардкор. Последнее задание. Последнее задание? Паркур, Это последнее задание. Я думаю, паркур должен быть первым заданием. стопе. Я все понимаю, но это нереально. Не, ну, да, конечно, реально. Так, все отлично. А так надо всегда действовать. Россия одобряет. Какие лесшие там пишут, а здесь там и меня, и не меня не нужен. Молодая. Вот так, вот так, вот так, все отлично. А так и так тоже неплохо. А вот так еще отлично. Ну, М -м. Да, это было а легко. А ну, Что? Э -э ладно. А куда? Эх, эх, эх. Так, там что-то есть. М -м -м, чуть -чуть. Не понимаю. Я Мне не без герман, нам не надо, не надо не быть еще Сейчас погодите, я разберусь. Итак, вот я выбрался оттуда. Нажимаю это не динамит, не динамит, я отвечаю. А что это, черт возьми? отвечающий человек Ту блин он так на это намекнул что здесь динамит он даже мне намекнул а я не понял эх ну вот и конец хочешь еще пиши в комменты создатель ю you, ю ну как-то такой вот такой придурок какой-то такой а вам, я скажу спасибо за просмотр, потому как, ну, кто посмотрел, разумеется, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что, ну, опишите, что я делаю правильно, что я неправильно, ну, в общем-то, оцените меня так. И особенно я говорю вам, всем спасибо за просмотр. Разумеется, кто это сделал. Опять же, повторяюсь. Эм, ну, спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.